здравия вам господа бояре вижу я посмотрели вы мой ролик Дягелев ты лицемер. знаете вы теперь кто главный лицемер? это конечно же я а, спасибо что отметились в комментариях теперь можно ваши комментарии вот под этим роликом показывать всем хейтерам и говорить на смотри и считай кому там дягилев помог А еще потом подсчитанную нож на 10 потому что у ролика 5000 просмотров а у дягилева 60 тысяч подписчиков. И еще можешь на 10 умножить, потому что многие не по подписке смотрят. Да? Но Сатан1945, из-за которого вся вот эта заварушка началась, он не унимается, он шлет еще донаты. Спасибо, конечно. Но очень странно, как так хейтер шлет донаты и вопрошает. Вопрошает, говорит дягелев Ты говоришь, ты вытаскиваешь мужчин из болота. Как? Говоря, что все плохенько. И даже не рыпайтесь, Знаешь, Сатан1945... Я не могу некоторые вещи по объективным причинам вываливать на ютубе. Тебе бы, наверное, очень хотелось, но извини, как бы страйки. Страйки получаются, если что-то слишком очень резко говоришь, во-первых. Во-вторых, насчет рыпаться. Что ты подразумеваешь под подрыпаться? Это строить баррикады, китаться бутылками с зажигательной смесью, там, устраивать забастовки, там всякие вот эти вещи, да, и потом спокойно греметь в тюрьму там лет на 10, 15, 12. У нас найдут статью, у нас найдут за что человека, который массовые беспорядки устраивал, за что его закрыть. Если ты думаешь, что мы такие тупые, и чтобы вот этими методами пользоваться, я тебе отвечу, мы не настолько тупые, как там аудитория Навального, которая бежит за своим лидером куда угодно и потом получает по попе от Амона. Мы действуем законными методами, и я никогда не призывал и не буду призывать своих подписчиков именно рыпаться как ты говоришь. У нас есть семейный фронт, у нас есть взаимодействие как бы с депутатами. Конечно, результат пока нас не устраивает, но это повод для дальнейшей работы. Для тех, кто хочет реально побеспределить, наш Солнцеликий устроил специальную военную операцию. Езжай туда, там тебе еще и денег дадут, и оружие, и на танк посадят. А если ехать тебе лениво, Берлога открыл для тебя замечательный телеграм-канал Берлога З. ссылочка в описании. Из этого телеграм-канала ты узнаешь самые последние новости про СВО, лютые приколы, связанные с нашими вражинами, а также сможешь пассивно поучаствовать, нажав лайки или активно поучаствовать в сборе средств для наших мобиков. Если же вы ждете какого-то лютого шоу от Моносферы, то, скорее всего, его здесь никогда не будет, потому что темы здесь рассматриваются тяжелые и очень важные. Конечно, можно сходить в чат-рулеточку, поприкалываться над оленями, но это особо ни к чему не приводит. А что надо сделать? Что надо сделать прежде всего с собой? Об этом уже говорят мои подписчики. Несут мысли, так сказать, дальше. Не боятся об этом сказать, ибо это не противозаконно и уже даже совершенно не зашкварно. Вот Антон Аполлон, Оставил замечательный комментарий. Считаю, что вывод из всего этого есть один, и он очевиден. Если систему нельзя изменить, надо менять свое отношение к тем вещам, через которые она хочет нас нахлобучить. А именно к самкам, к нашим любимым женщинкам надо менять отношения. Прозревший мужчина тем и отличается от обычного среднестатистического оленя своим Реальным, правильным отношением к самкам. А именно, пишет Антон Аполлон, мужикам все, самкам ничего. Только так можно обратить внимание системы на мужчин, по-хорошему никто не понимает. Вот после этого можно уже рассматривать варианты приведения прав в норму, равенства, что-то там еще. Если, конечно, после всего этого мужчины соизволят что-то менять. Сатан1945 до сих пор спрашивает, что случилось с тем мужчиной, да, который приносил 37 килограмм алиментов приставом. Да ничего с ним не случилось. Живет и здравствует. Алиментов он платит тысячи две рублей в месяц. Многим на зависть. При этом он в обратную сторону обложил на свою бывшую жену алиментами на свою дочь от первого брака, которую он разудочерил у нее же. То есть понимаете, она не является биологической матерью, при этом он обложил ее алиментами на неродного ребенка. Так в нашем государстве оказывается можно и даже нужно делать, чтобы через такие вещи система поняла возможно свое несовершенство. Ну а пока не понимает, пускай платят на чужих детей, это же хорошо, чужих детей ведь не бывает, правда же. Сатан 1945 не унимается, и говорит, посмотрел я твой ролик э, на пятнадцатой минуте. Почему женщины такой активный электорат? Потому что, говорит, Сатан, они только и могут, что ходить и жаловаться. А ты, Дягилев, способствуешь мужскому вымиранию, не призываешь никого к борьбе, еще больше всех обезнадеживаешь, гадкий ты тип, успокаиваешь этих жертв несчастненьких, которые идут и прячутся в своей соло норке. Э, дорогой Сатан 1945 satan1945 ты бы зашел бы в паблик жизнь соло ссылочка в описании и посмотрел бы что покупают себе мужчины которые избавили себя от необходимости содержать женщин они покупают себе что-то из своей мечты они покупают себе хорошие автомобили некоторые увлекаются мотоциклами Некоторые Покупают себе новые хорошие квартиры, полностью обставляют и живут соло, и не парятся. Более того, нормальный правильный солист следит за собой. И выглядит так, что женщины начинают на него вешаться. Потому что он свободный мужчина. Для бабы он свободный незанятый ресурс, на который эта баба падка. Падка настолько, что у нее бывает, что отшибает мозги. И пока эта баба в демо-режиме, у наших солистов нет никаких проблем с регулярным шпипендохом, которого так вожделеют многие мужчины. А как только деморежим закончился, следующее: их там очередь стоит, понимаешь? Находясь вот в таком режиме серийными ногами и поняв всю ее прелесть, мужчина уже не стремится к установлению каких-то там патриархальных законов патриархата у нас хочет только лидер мужского движения по имени Максометр Максометр так его зовут он постоянно снимает какие-то ролики о том что «Ну, надо патриархат надо вот чтоб там жена надо убоялась мужа надо чтоб там брак вот до гроба там до гробовой доски там много детей там и чтоб все жили на три копейки вот на зарплату охранника в Латвии на 600 евро угу. И вот, наконец, последним своим донатом Сатан1945 рассказал, как воплотить все наши чаяния в жизнь. Под чаяниями, я понимаю, те огромные списки изменений, которые мне каждый второй подписчик присылает, он сядет, подумает, скажет, так, что у нас тут неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно, так, надо сделать вот так, надо сделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И, короче, чтобы это все стало законом, я говорю, ну хорошо, ну как то в закон-то протернуть, а вот Сатан 19.45 оказывается знает, да, надо бороться, надо атаковать, надо жертвовать, кстати, почему бы тебе не открыть канал на ютубе о том, как именно надо бороться, атаковать и жертвовать, да, мы бы получились. может может действительно, да, такой способ надо использовать, у тебя, говорит, молоток в руках, ты все окружающее построил, ты можешь и разрушить. да? Мы старый наш новый мир разрушим до основания, да, а потом новый мир построим. Где-то мы это уже все слышали. Пока баба в тепле и добре, она считает, что права, устрани это. Я вот немножко не понимаю. Почему баба не может быть в тепле и добре, если она сама себе на это тепло и добро заработала? не какими-то там заглотами, да, а вот именно сама там пошла на работу там в Сбербанк, там, ну, я не знаю, там или машинистом тепловоза пошла там всю жизнь работала, зарабатывала, там купила себе там квартирочку маленькую, там робота пылесоса, э -э -э, эти самые в секс там вот эти продаются, да, тоже себе накупила заменители мужика, да, она все добилась сама, да. почему она не может жить нормально? Почему нормальный солист не может к ней прийти в гости и, собственно, с ней попить чайку, там винца, там покувыркаться, немножко в ванне поплескаться? А ты предлагаешь вообще что сделать? Ты предлагаешь каким-то образом просто, ну, взять все отобрать у баб, поделить? Мы тоже где-то это слышали. Вообще странный спо способ а, вести со мной диалог через вот такие донаты постоянные, намного проще было бы выразить свои, свои мысли в соцсетях, но что-то вот человек, видимо, желает профинансировать мое благосостояние, огромное тебе спасибо, дорогой подписчик, шлешь донаты офлайн я просто вообще вот, ну, сказочно тебе благодарен, но на баррикаду я не полезу. Потому что, знаешь, жизнь соло, как бы, она, возможно, даже в лютом матриархальном мире. Серьезно. И серийная ногами, возможно. А семья уже никому нафиг не нужна. Понимаешь? И дети уже, походу, мало кому нафиг нужны. Ну, вот, молодежи особенно. Те, кто моего-то возраста, которые уже понарожали, да, они еще как-то там, что-то переживают за своих детей. А молодежь, да нафиг, говорит молодежь. Вообще нафиг просто. Да, демография наша схлопнется. Да, Да, мы вымрем, Как-то так. А вообще многие подписчики в комментариях правильно сказали. Дягелев, забей ты уже на этих хейтеров. Потому что что они делают? Они только пишут комментарии. Они там где-то призывают, подначивают к чему-то. Сталкиваются их лбами. А сами-то ничего не делают. Ну, даже свой YouTube-канал не откроют там. Статьи никакой не напишут на мужском форуме. Ничего. Абсолютно. И даже в семейный фронт они не зайдут, не напишут депутатам. Они только орут о том, что надо куда-то лезть на баррикады. Там жертвы какие-то, там надо. Вот это все. А на самом деле нет. Так что, дорогие хейтеры, давно я вас выкупил. Пока.